Можно ли совмещать упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения? С первого взгляда вопрос очень простой. И каждому бухгалтеру сходу хочется ответить, ну конечно же, да. Но ответ не так однозначен. О спорных и не очень моментах совмещения УСН и ПСН в этом видеоролике. Меня зовут Юлия Гошина. Я руководитель Центра сопровождения бизнеса Мирена. Мы оказываем бухгалтерские, юридические, маркетинговые услуги, также услуги по финансовому планированию и постановке управленческого учета. ПСН или патентная система налогообложения распространяется только на определенный вид деятельности и доступна только индивидуальный предприниматель. Поэтому, если индивидуальный предприниматель не подавал в налоговую никаких других заявлений, кроме заявлений на патент, то он будет находиться на общей системе налогообложения, совмещенной с патентной системой налогообложения. Если же индивидуальный предприниматель подаст налоговое заявление на переход на упрощенную систему налогообложения и заявление на патент, то он будет находиться на упрощенной системе налогообложения совмещенной с патентной. Но налоговые органы не всегда согласны с таким совмещением. Хотя прямых запретов в налоговом кодексе на это нет. Об этом мы поговорим с вами в конце видеоролика. А сейчас давайте подробнее разберемся, что такое совмещение режимов налогообложения и что с этим делать. Итак, вернемся к совмещению общей системы налогообложения и патентной. Многие предприниматели на патенте наверняка удивятся, как это так, они а на общей системе. Но по налоговому кодексу, если индивидуальный предприниматель не подавал никаких заявлений на переход в льготную систему налогообложения, то он автоматически оказывается на общей системе налогообложения. А вот патентная система налогообложения распространяется только на определенный вид деятельности. Да, индивидуальный предприниматель не будет сдавать никаких отчетов по общей системе налогообложения, ни по НДС, ни по НДФЛ а только будет платить налог по патентной системе налогообложения и вести журнал учета доходов и расходов. Но при этом может случиться ситуация, когда предприниматель вдруг узнает, что он на общей системе налогообложения. Например, парикмахер взял патент на оказание парикмахерских услуг и оказывает свои парикмахерские услуги, но вдруг он решает увеличить свой средний чек и начинает заниматься допродажами. Начинает продавать своим клиентам шампуни и маски для волос. И вот деятельность по продаже шампуней и масок для волос уже должна облагаться по общей системе налогообложения, то есть индивидуальный предприниматель с этих доходов должен платить 20% НДС и 13% НДФЛ. Почему? А потому что патент распространяется только на парикмахерские услуги, а на розничную торговлю предприниматель патента не получал. Другая ситуация. Индивидуальный предприниматель занимается грузоперевозками. У него есть собственный автомобиль. Он получает патент на грузоперевозки и оказывает эти услуги. Вдруг он решает, что автомобиль надо продать и купить новый автомобиль. Так как автомобиль использовался в коммерческой деятельности, то продавать его придется именно как индивидуальному предпринимателю, а не физлицу. Соответственно, эта сделка должна облагаться по законам, которые распространяются на индивидуального предпринимателя. А у индивидуального предпринимателя есть патент на оказание услуг по грузоперевозкам. А вот продажа автомобиля уже будет облагаться по той системе налогообложения, которая у предпринимателя есть. И если он не подавал на УСН, то значит налогообложение пойдет по общей системе – это 20% НДС и 13% НДФЛ. Поэтому грамотные бухгалтера-юристы всегда советуют предпринимателям, которые изначально собираются заниматься только деятельностью, которая будет облагаться по патентной системе налогообложения, одновременно подать заявление на переход на УСН для того, чтобы избежать вот таких неприятных ситуаций. Переход на упрощенную систему налогообложения для предпринимателя не несет никаких лишних материальных затрат в плане уплаты налогов и добавляет только сдачу один раз в год в декларации по СЭА. Если предприниматель не вел другой деятельности, кроме той, которая облагается по патентной системе налогообложения, то декларация сдается нулевая, но сдать ее надо обязательно. Иначе вам налоговая очень быстро напомнит о том, что вы забыли это сделать, заблокировав расчетный счет. Для того, чтобы перейти на УСН, обязательно надо подать заявление в налоговую. И очень важно знать, что не в любой момент можно перейти на упрощенную систему. Это можно сделать только в течение 30 дней после регистрации ИП или уже тогда, перед Новым годом, подав заявление в налоговую, но перейдете в УСН только с 1 января следующего года. В целом, получается совмещение УСН и ПСН не только возможно, но и крайне выгодно для предпринимателей. Но есть нюансы. Минфин настаивает на том, что применение УСН и ПСН в отношении одного и того же вида деятельности в одном и том же регионе невозможно. Хотя прямых запретов на это в налоговом кодексе нет. Об этом Минфин нам говорит в своих письмах, последние из которых номер 03-11-06-74-685 от 15 сентября 2021 года. В спорных ситуациях, когда в налоговом кодексе прямых запретов нет, а Минфин настаивает на другом, предприниматели могут доказать свою правоту в суде. Но вот судебных решений по подобным ситуациям пока еще не было. Поэтому предприниматель, который рискнет совместить УСН и ПСН в одном регионе по одному виду деятельности, может попасть в неприятную ситуацию, когда налоговая посчитает применение патентной системы неправомерной и пересчитает все налоги как по упрощенной системе налогообложения. И тогда предпринимателю придется доказывать свои права только в суде. Что можно сделать в этой ситуации? Если предприниматель все-таки намерен совмещать ПСН и УСН по одному виду деятельности в одном регионе, то рекомендую написать официальный запрос в налоговую и спросить именно у вашей налоговой, как она относится к этой ситуации. Склонна она считать правым Минфин или все-таки она будет опираться на то, что в налоговом кодексе запрета нет. Получив это официальное разрешение, вы сможете подстраховать себя, собрав дополнительные доказательства, которые будут на вашей стороне, если вдруг мнение налоговой изменится. Не забудьте подписаться на наш канал, нажать колокольчик, поставить лайк и поделиться этим видео со своими партнерами. Верьте себе себя и у вас все получится.